Всем привет! Здорово! Красная! <смех> О! Зеленая! Все? Так, идем... Где бы? Что такое? Давай и кушай. Ты можешь отказаться и потерять один балл. Что ты? Нормально? Да? Че? <сёк> Наконец-то! Сила! Давай. Ну не, не все же время. тебе. Сейчас я уже киляшу. Как пишу. Бы не было вообще, -то. да? Опять? Че? Больше? Конечно нет.